здравствуйте дорогие друзья приветствую вас на канале вкусные рецепты в этом видео вы узнаете как очень просто приготовить баклажаны по грузински на зиму национальная грузинская кухня подарила миру десятки вкуснейших блюд которые мы с удовольствием едим по сей день сулугуни хачапури ткемали аджика все это родом из грузии и сегодня я расскажу, как приготовить баклажаны по-грузински на зиму. Из расчета на две пол-литровые баночки нам понадобится 2 крупных баклажана, грецкие орехи 150 грамм, чеснок 3 зубчика, 1 луковица, 1 лимон, хмели-сунели, базилик по пол чайной ложки, петрушка, кинза по одному пучку, черный перец, соль, сахар по вкусу. Обращаю ваше внимание, что список продуктов – находится в описании под этим видео. Там же находится и подарок для вас. Начинаем с того, что запекаем в духовке баклажаны около 40 минут. Затем чистим, снимая кожицу, а мякоть измельчаем. Потом мелко нарезаем чеснок, лук, измельчаем грецкие орехи, добавляем все специи и зелень, выдавливаем сок лимона и перемешиваем с баклажанами. Затем ставим на 10-12 часов в холодильник, чтобы острая закуска настоялась. После чего раскладываем по банкам и ставим для стерилизации на огонь, доводим до кипения. Через четверть часа с момента закипания воды в кастрюле достаем банки и закатываем. Их нужно перевернуть, укутать и оставить до полного остывания. Вот все и готово. Если у вас такие баклажаны получаются вкуснее,